дорогие братья и сестры. Меня зовут Евгения. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о символике православного креста. Мы все знаем, что крест является основным символом русского православия. Именно посредством своего распятия на кресте Господь наш Иисус Христос по своей большой любви спас нас от греха и смерти. Кресты бывают несколько видов. Бывают кресты четырехконечные, представляющие собой две перекладинки: длинную вертикальную и поменьше горизонтальную. Бывают кресты шестиконечные. Это когда над горизонтальной перекладинкой есть еще одна горизонтальная перекладина покороче: бывают кресты восьмиконечные. Когда э, помимо этих перекладин внизу есть. Еще одна косая перекладина, называемая подножие, к которому были прибиты ноги нашего Спасителя. Считается, что именно такой восьмиконечный крест нашла в свое время святая царица Елена. И именно на кресте такого вида был распят наш Спаситель. Поэтому, начиная примерно с VI века, именно восьмиконечный крест становится символом, русского православия. Вот давайте сегодня рассмотрим символику православного восьмиконечного креста. Итак, дорогие братья и сестры, перед нами восьмиконечный православный крест. На этом кресте на вертикальной и горизонтальной перекладине распят наш спаситель. Но распят он не как мученик, никак не несчастный человек. Здесь мы видим на кресте царя славы, победителя смерти. Тому свидетельствует крещатый ним над главой Спасителя. Внутри есть греческие буквы, которые обозначают истинно сущий. Обратите внимание на руки Спасителя. Они распяты ладонями наружу. Таким образом Господь обнимает всю Вселенную и как бы говорит нам, что вот он, распят за наши грехи, победил смерть. И теперь те, кто хочет, желает, те, кто желает идти за Спасителем, кто хочет быть с ним, кто хочет прийти в Его объятия, тому смерть не страшна, потому что Господь победил смерть. Над главой Спасителя мы видим еще одну горизонтальную перекладинку в виде таблички. И на ней есть четыре буквы. Что они означают? Они означают Иисус Христос, царь иудейский. Что это значит? Я уже говорила вам, что когда-то в Римской империи крест был орудием казни. И когда распинали разбойника на кресте, то над его головой прибивалась небольшая табличка с указанием его вины. Нашего Спасителя тоже распяли как разбойника. И наверху прибили табличку, где на трех языках, на римском, греческом и еврейском, было написано «Иисус Назарей, царь иудейский». Почему это считалось виной? Дело в том, когда... Иисус Христос говорил о себе как о царе, он имел в виду, что он царь небесный. Но люди понимали, что он называет себя царем, а царем в Римской империи мог называться только цезарь, император. И таким образом, получалось с точки зрения римлян, с точки зрения фарисеев, что... Иисус Христос хочет как бы занять место существующего императора, что он объявляет себя как бы земным царем. А это уже, он разбойник означает, бунтовщик, и это означает вина. И вот, это самое, вот этот самый титул является символом той самой таблички. Но только здесь уже надпись «Иисус Назарей, царь иудейский» означает именно то, что это и есть на самом деле – то, что Иисус Христос – это действительно Небесный Царь, наш Спаситель. Хочу обратить внимание теперь на нижнюю перекладинку. Вот косая перекладина, которой прибиты ноги Спасителя. Они прибиты двумя гвоздями. Что означает эта косая перекладина? Мы с вами знаем, что по левую и правую сторону от Спасителя были... Распяты еще два разбойника. Один из них покаялся, то есть осознал вот перед самой кончиной, что вел неправильную жизнь и сказал Господу, поменим я Господи во царстве своем, то есть уверовал. И Господь пообещал ему, что он войдет с ним в рай. Верхняя часть нижней перекладины означает небо, куда попал после покаяния разбойник. Нижняя часть перекладины означает ад, то есть место, куда попал другой разбойник, который не покаялся и, более того, находясь на кресте вместе с фарисеями, хулил Спасителя. Кроме того, сама нижняя перекладина представляет собой как бы чашу весу в правосудии и напоминает нам о грядущем, Страшном суде. Крест, на котором распят наш Спаситель, находился на горе Голгофа. Голгофа считается центром земли. И там по преданию был похоронен Адам. На распятии мы видим вот такой небольшой приворок, а внизу кости и череп. И здесь есть буквы ГГ, значит гора Голгофа, и ГА, голова Адама. То есть это вот символ того, о чем я вам сейчас говорила. На распятии можно также увидеть, что на голову Адама стекают капли крови из ран Спасителя. Что же это означает? Это означает, что Спаситель смыл тот грех, который внес в жизнь Адам. И является теперь Господь как бы новым Адамом. То есть нет теперь того первородного греха, спаситель победил смерть. Вот сейчас передо мной другое православное распятие. Вы на нем видите копье и трость с надписями К, копье и Т, трость. Это орудия, которыми мучили нашего спасителя. Вы все помните о том, как он захотел попить, и ему на... Трости подали губку с уксусом, и как копьем было изранено его ведро. Это называется орудие страсти Христа. Они вот располагаются, как я вам уже показала, по бокам распятия, но есть не на всех православных крестах. На обоих крестах вы можете видеть слово НИКА, означающее ПОБЕДА. То есть эти слова еще раз подчеркивают, что спаситель – это победитель смерти. Иногда у креста располагаются образы Пресвятой Богородицы и Иоанна Богослова. Мы с вами все помним, что именно Пресвятая Богородица и Иоанн Богослов в конечном итоге остались до конца со спасителем, а остальные разбежались. Но образы Пресвятой Богородицы есть не на каждом православном кресте. Вот у меня на одном из них есть. Вот вы видите у креста Пресвятую Богородицу и Иоанна Богослова. Иногда на православном кресте, в том месте, где вы сейчас видели Пресвятую Богородицу и Иоанна Богослова, есть два овальчика – Солнце и Луна. Что они означают? Они напоминают нам о том, что когда распяли Спасителя, произошли грозные природные изменения. То есть в середине дня наступила тьма и было очень сильное землетрясение. Вот об этих знамениях и напоминают Солнце и Луна. Но они, еще раз повторяю, есть не на каждом распятии, но встречаются. А сейчас, дорогие братья и сестры, я расскажу вам, чем отличается наш православный крест от креста других религий, христианских религий. Ну, я хочу напомнить вас, вам, что я говорила о том, что наш крест восьмиконечный. Да, это традиционный православный крест. У католиков принят крест четырехконечный. Но не только формой креста отличаются э, кресты православной и католической вере. Они еще отличаются трактовкой спасителя, образа спасителя. Я уже говорила, что Нам на нашем православном кресте спаситель изображен как царь, вседержитель, победитель смерти. Об этом свидетельствует и нимб вокруг главы спасителя, и его руки, да, широкие ладони, которые обнимают всю Вселенную. У католиков Спаситель изображается по-другому. Руки его изогнуты. Натуралистично передается тяжесть страдающей плоти, провисающей на руках. Голова уинчена терновым венцом. И У католиков ступни ног Спасителя перекрещены и пригвождены одним гвоздем. У нас, я напомню, два гвоздя. Армянский крест считается православным. То есть армяне приняли православие раньше, чем мы. Но крест там отличается от нашего распятия тем, что там нет вообще распятого спасителя. Что такое армянский крест? Армянский крест имеет четырехконечную форму и украшен разными растительными орнаментами. Что это значит? Это значит, что... Люди когда-то по своим грехам утратили рай, а Спаситель на своем кресте этот рай возвратил. То есть крест стал орудием, таким силам, символом новой жизни, нового рая. И совершенно там не место страдания. Еще армянский крест называют цветущим. Вот именно из-за такого обильного красивого растительного орнамента. Но какой бы формой и какого бы вида не был крест, мы с вами, дорогие братья и сестры, должны понимать, что это великая святыня. Господь искупил нас распятием на кресте и дал нам возможность в будущем тоже воскреснуть. Поэтому и на могилах православные христиане тоже устанавливают крест, да, православный крест, символ того, что в будущем у людей есть надежда на воскресенье. Но для этого мы должны помнить, что мы должны быть в жизни добрыми христианами, любить ближнего, читать Евангелие, исполнять заповеди Христа. Вот давайте все это будем исполнять, и да поможет нам всем Господь. Всего вам доброго.